Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Тимофей Ануфриев. Сегодня я расскажу вам 15 минут о философии стоицизма. Каждый в своей жизни задавал себе вопросы: как быть спокойным, что такое счастье, в, чем, в конце концов, в чем сила, брат? И вот на эти вот вопросы в далекой-далекой Греции, в эпоху, когда происходили по праву называемые мировыми изменения как бы, в, в цивилизациях, возникла философия стоицизма, дающая ответы на данные вопросы. Ее основать она была основана в 300 году до нашей эры и находилась в самом центре Афин, в так называемом расписной стое. Это, на самом деле, такое расположение в определенной мере символизировало социальную направленность стоицизма, то, что стоицизм — это философия для каждого человека, и каждый человек в равной степени может обратиться к нему. Собственно, его основателем был Финкийский купец Зенон Китийский, который в результате крушения с своего груза, корабля с грузами, случайным образом попал в Афины, где, заглянув в книжную лавку, познакомился с философией. И он однажды даже в этот момент спросил продавца, где же можно найти философов, на что продавец сказал ему, усмехнувшись, вот один идет по улице. Собственно, этим философом был киник клянф его учениками то есть учениками зенона был точнее клянф я чуть-чуть ошибаюсь извиняюсь был клянф из аса который изначально был чернорабочим и занимался перевозкой воды или кулачными боями но однажды услышав публичные речи Зенона, он заинтересовался философией и э, начал развиваться на этом поприще. Его учеником, в свою очередь, был один из крупнейших стоиков, э, человек энциклопедических знаний того времени, он написал свыше 700 произведений Хрисип и Сол. Один из таких основных фигур раннего стоицизма. Упуская среднюю стою, про которую достаточно мало известно, мы перейдем сразу к наиболее выраженной, наиболее известной людям, представителям стоицизма, к Луцию Анну, Анну и Сенеку, Сенеке, который написал знаменитые письма к Луцилию, где он в стоическом духе как бы возвещал своему ученику жить в сообразии с философией стоицизма. Вторым римским стойком, представителем поздней стойки, был стойк Эпиктет, бывший изначально рабом. Мы даже видим, что он опирается на палку. Дело в том, что его бывший хозяин сломал ему ногу, из-за чего он всю жизнь хромал. И вот несмотря на такое свое как бы, положение, Эпиктет принял, вот это, вот это вот, ну, как бы принял свою жизнь, да, и все равно жил невозмутимо. Впоследствии он открыл свою собственную школу, где обучал многочисленных а, учеников. И, наконец, последним, одним из самых, интерес, одной из самых интереснейших фигур а, является император на троне, а, точнее, император-философ а, на троне Марк Аврелий, который писал свой стоический дневник, а, будучи а, на войне а, и, скрывая его, и поэтому он писал его на греческом языке, потому что все тогда как бы читали на латыни. Впоследствии этот дневник сохранился и дошел до нас. Собственно говоря, для начала, я думаю, нам стоит начать с того, из чего вообще состоит сама философия стоицизма. Сами стойки сравнивали ее с садом. Его оградой является логика, наука о, о, о, том, о правильных суждениях, о правильных утверждениях и о том, что о, о наших как бы, способах познания мира. В свою очередь, самим садом, клумбами и деревьями в нем является физика представление о мире вокруг, о строении мироздания, как бы, да, о его общей гармонии. И, наконец, самым главным в стоической философии является. Этика, плоды, то, чем мы пользуемся от нее. Мы пользуемся этими плодами, и они приносят нам счастье в нашей жизни, они делают нас более стойкими. Собственно, начнем мы, наверное, с физики. Стоическая физика имеет начало с а, философии Гераклита, который сам к стойкам не относится. Он а, сравнивал мир с огнем, вечно затухающим и вечно разгорающимся. Собственно, это представление о мире, а, как об огне, а, легло в основу а, стоической физики. А, также Гераклит... А, предлагал идею Панта Рея. Может быть, кто-то слышал такое высказывание «В одну реку не войдем дважды, не войдешь дважды». Собственно, его, его автором является философ Гераклит. Он говорил о том, что мир – это вечно текущая гигантская река. И как раз-таки вот эта река, ее силы сопротивляться им нереально. Наша жизнь, как бы, да, она нас будет в любом случае тащить... Хотим мы этого или нет. И вот э, стойки выражали вот эту вот фаталистичную позицию в э, такой вот сентенции ⁇ дукунт валентен фате, но лентен трахунт ⁇ Желающего судьба ведет, нежелающего тащит. Однако же, э, как мы уже говорили, стоицизм призван дать нам какой то вопросы на наши основные ответы, дать нам какой-то способ жизни. И в таком случае возникает вопрос, а как в полностью предопределенном мире мы можем вести себя правильно или неправильно? И э, в этот как раз-таки момент у стойков э, возникает концепция относительной свободы воли, называемой компатибилизмом. Э, ее тоже можно выразить в сентенции Марка Аврелия «Делай, что должен, и свершится, чему суждено». А, вот тут я м, привел картинку с лучником. Собственно, а, этот пример приводил Цицерон в своем трактате «De а, где он описывал, что от лучника зависит, как, в какую позу он станет, как он натянет лук, а, точнее, тетиву, а, как хорошо а, он прицелится. Но вне его власти а, то, долетит ли цела, а, стрела до цели, то есть попадет ли она в нее. И, собственно, а, есть вещи, которые полностью в нашей власти, но что-то внешнее, что-то уже как бы не относящееся к нам, оно не касается нас и оно уже предопределяется судьбой. Вот. Следующим моментом в соицизме является понимание мира. В первую очередь, стойки считали, что мир состоит из пневмы. Пневмы более сгущенной, собственно, в виде стола или каких-то ощущаемых нами физических предметов, и вот этой вот менее сгущенной пневмы. И так или иначе, все это является пневмой, и, вс и, и вся эта пневма пронизана симпатеей, то есть симпатией, что у нас называется. И это а, можно сравнивать с нашим названием, то есть это в прямом смысле влечение как бы вещей к друг другу. И вследствие этого появляется предопределенность в мире, а, что стойки называли «окалос космос», то есть красота мироздания, да. То, что все в этом мире а, создано по, как бы, как оно должно быть создано. И в этом как бы наблюдается определенная красота. Что касается стоической этики, то одним из ключевых определений у было определение «жить согласно с природой», что то же самое, что «жить согласно добродетели». Собственно говоря, вот мы видим тут такое сложное название, как ойкиозис или природная склонность. Оно заключается в том, что в нашей природе, в нас заключено жить добродетельно, жить разумно и счастливо. И поэтому, живя в сообразии со своей природой, не с природой внешней, не с лесом, не с лужайкой там, и веселыми зверюшками, а с нашей внутренней природой человека мы можем стать счастливыми. Основными добродетелями э, стоическими являлись мудрость, справедливость, мужество и умеренность. На чем же основывается эта добродетель? Почему же каждый человек к ней предопределен? Каждый человек предопределен к добродетели, потому что весь мир пронизывает логос. Это творческая, можно сказать, божественная сила. В каждом из нас содержится логос, частичка этого логоса. Его также можно переводить как сознание. Каждый из нас разумен. И на этом основании стоик Музоний Руф, римский, выводил очень прогрессивную для своего времени идею. Женщины получили от богов такой же логос, то есть ум, как и мужчины. А, ум, с помощью которого мы судим о каждой вещи, хороша она или плоха, достойна или постыдно. Другими словами, каждый человек в равной степени, независимо от своего пола, лишь потому, что он человек может быть равной степени добродетельным, и можно как бы предположить, что именно практически на этой идее основывались вообще идеи о равенстве, о равных правах людей и так далее. Основываясь также на этой идее, стойки выводили свою интересную политическую концепцию. Во-первых, стойка второго века нашей эры Гирокл построил концепцию концентрических кругов. Мы видим на ней, что в самом центре как бы является наш субъект, то есть мы сами. А, и вокруг нас есть семья, далее идут наши друзья, далее соотечественники и, в конце концов, все человечество. Но важно не то, как делятся эти круги, а то, что весь этот круг в целом есть один единый логос. Вот, э, вот этот весь круг — это одно и то же. И вот эти деления — это условности. Каждый из нас, можно так сказать, выражаясь одним из первых лозунгов интернационала, как бы «все люди-братья». И на этом, а, на этой основе... А, а, Представители средней стои, о которых мы не упоминали, но вот сейчас довелось, выводили концепцию Зевесова Града идеального государства, в котором каждый человек равен друг другу а, постольку, поскольку он нравственен, поскольку он добродетелен, поскольку он полностью разумен и подчиняется Логосу. Когда, вот это вот государство, оно как бы сродни мирозданию. Мы видим, а, да, оно тоже красивое, калос. То есть а, красота мироздания может выразиться в красоте а, социальной. Как бы. И а, на этой а, ноте мы переходим к а, полноценной этической а, концепции социального естества человека. Дело в том, что многим при ознакомлении с стоицизмом кажется, будто бы стойки — это какие-то индивидуалисты, которые призывают заботиться о собственном счастье и не волноваться о внешних вещах. Но на самом деле у стойков существовали ряд концептов и ряд преемственностей из других философий, которые обосновывали их социальную теорию. Собственно, в первую очередь это понятие... До надлежащего катекон. Оно подразумевает в себе то, что если мы в своей жизни что-то выполняем, несмотря на то, нравится нам это или нет, мы должны это выполнять надлежаще. Так, как оно должно быть исполнено. Например, есть пример как бы с войной. Стойки были достаточно консервативны, поэтому войну приемлили. И они считали, что если уж ты пошел в армию, если уж ты стал воином, то твой долг исполнить его наиболее надлежащим образом. Не отлынивать от работы, а все время непрестанно трудиться во имя вот того дела, которое как бы выпало тебе на твою долю. В этом и заключается а, понятие «долга». Но помимо этого, а, сама забота о себе, сама забота о собственной разумности — это забота о других. Эта концепция имеет начало еще с знаменитого философа Сократа, и стоики ее благополучно переняли. Если ты заботишься о собственном разуме, о собственном поведении, то и люди вокруг тебя в определенной степени будут как бы получать заботу. Ведь если ты будешь выполнять свои дела вот в соответствии с катеконом наиболее должным образом, то то таким образом ты будешь проявлять заботу ко всем. И вот в этом стойки называли, ну, находили определенную как бы, индивидуальную красоту. Если вести себя надлежаще, если себя вести добродетельно, в этом можно увидеть что-то красивое, и от этого можно получить определенное эстетическое удовольствие. Собственно, существует как бы современная интерпретация стоицизма. Стоицизм, можно так сказать, возродился в наше время. Проводятся регулярно стоиконы. С прошлого года они проводятся, к сожалению, онлайн-форме. И также издаются всеразличная современная стоическая литература. Насим, спасибо за внимание. Живите согласно с разумом, возделывайте свой дух и тело. Ванны!